Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика про торги по банкротству. Он спрашивает, кто вносит задаток при сделке с инвестором? В данной ситуации задаток вносит инвестор. Это оговаривается с ним и прописывается заранее. Самое простое и удобное решение – оформить объект на инвестора сразу. В этом случае вся документация для участия в торгах оформляется на инвестора, а значит и задаток будет оплачивать он. Не забывайте о том, что в случае отказа победителя от подписания договора купли-продажи задаток вам не вернется. Также заранее изучите регламент торгов, ведь могут быть и индивидуальные условия на задаток. Если вы учтете все требования торгов, то инвестор задаток не потеряет, и сделка пройдет успешно для вас обоих. А чтобы ошибок не совершить, нужно просто научиться хорошо разбираться в теме. Друзья, если у вас есть еще какие-то вопросы касаемо покупки имущества на торгах, пишите в комментариях под этим видео. Мы с удовольствием вам поможем.